Меня зовут Оксана Кравченко. Практически два года назад я закончила коучинг-школу. И с тех пор все время хотелось где-то где какого-то продолжения. К сожалению, в Украине не так много мероприятий, школ, где можно продолжить обучение коучам, которые уже практикуют, у которых есть большая практика. А Наконец-то в живом деле тоже появился мастерский курс. И если вы хотите продолжать обучение, Пожалуйста, это, наверное, самое лучшее место, где это можно сделать.